Всем привет! Сегодня мы решили посадить э, цветок. Помните, мы покупали в магазине моди такой вот цветок анютинглазки. Вот сегодня мы его наконец-таки решили посадить. Вот тут вот есть инструкция, э, дренаж, такая почва или земля и семена. Ну, тут написано, тут э, есть инструкция, что, ну, как посадиться и как за ними ухаживать. И передосадки. Ну, нам, наверное, нужно сейчас посев. Ну да, сначала надо их посадить. <laughs> Логично. Тут вот написано, что надо сначала поставить и горшок на крышку поддон. Избыток влаги при поливе будет оставаться на поддоне, проходя через дренажное отверстие в горшке. Не так я понимаю, надо сделать. Вот. Теперь написано, что надо высыпать из пакета дренаж в одну Ну, вот это, наверное, дренаж, если это земля, то у остается... Вот это получается, а надо все чуть пакет, он чуть-чуть посыпался. Ну, а, ничего, это... вот Вот. вот. Распределить надо равномерно поднуть. Нормально. <с> вот. Теперь написано, надо засыпать грунт на дренаж, горшочки на 5-10 мм ниже края, убедитесь, что у вас осталось угу. Да, вот это засыпать. И, не, не, в, не полностью. И не прям да, до верха. <с> а вот чтобы вот. сантиметр примерно оставался. Почва. Почва, да. землю мы насыпали но получается для того чтобы осталось немножко земли все-таки баночка не полная хотя в инструкции написано смотрите чтобы было сколько там 10-15 миллиметров от края 5-10 да но оно так не получается в земли здесь намного меньше дальше что надо делать Теперь надо полить грунт 100-150 миллилитров воды комнатной температуры. Угу. Ну, я думаю, прям 100, конечно, это будет очень много. Вот, на тебе чуть-чуть водички. Баночка маленькая и земли там немного. Я думаю, этого будет достаточно. Это не немного? Нет. Если написано... Написано вообще больше. Mm. Но ну, я думаю, что этого будет mm. достаточно. Так, теперь надо равномерно распределить семена по поверхности грунта и аккуратно присыпать семена, оставшиеся частью почвы. Mm -hmm. А, прям чуть-чуть. Ну, в ладошку сначала высипете. Много, такой. Много да. Больше. Очень маленький. Вот поэтому надо равномерно стараться. Ну, сначала поположи, да, а потом пальчиком немножко придавить. Надеюсь, у нас этот цветок сонный, как обычно, не здесь. Все, мы посадили Анютины глазки. Результат покажем вам дни через 10. На упаковке написано, что через 7-10 дней должны появиться первые всходы. И самые крепкие из них оставить, а самые плохие надо удалить, для того, чтобы они не мешали. Все вам потом покажем и расскажем. На сегодня это все. Всем пока!